У нас молодежь выходит на защиту. Вот мы при, в предыдущий семинар у нас выступала Анна Короткова, у нее были э, очень серьезные результаты, и хотя она еще не выходит на защиту. Но это одна из ее решенных задач для защиты. Вот э, вопрос, который вот будет нам представлен сегодня на семинаре, очень сложный мне показалось важный и то, что Авторы идут по решению, ну, стараясь решить эти задачи, очень приветствуются, поскольку такие эксперименты будут выполняться на будущем ускорителе НИКа, на установке МПД. И, конечно, предварительное такое исследование с помощью разумных и проверенных ну, в какой-то области генераторов позволит как-то исследовать более глубок, глубоко физические процессы. Вот здесь стоит задача исследовать образование в горячей среде тяжелых ядер. Это очень интересная задача. Вот я вижу, что здесь появился руководитель нашего кандидата колесников. Вот я хотела бы предоставить ему слово, чтобы не задерживать ваше внимание, поскольку он лучше знает своего соискателя и знает его вклад, место и так далее. То есть, пожалуйста, Виктор, вам слово. Слышно меня хорошо? Отлично. Доброе, доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, Я скажу несколько слов по проблематике и пару слов о значит, сегодняшнем докладчике. Если говорить о изучении сильно взаимодействующей материи в столкновении зоны и в тяжелых ионов, то, может быть, лет 15-20 назад проблема исследования, ну, изучения рождения легких ядер была на периферии интереса. Связана она была, прежде всего, с тем, что на самом деле люди, как мантру, повторяли следующие слова. Трудно себе представить, что значит, столь слабо связанные объекты, как легкие ядра, могут какой-то время существовать плотной горячей среде с температурой более или порядка 100 м. вот поэтому скорее всего если вас интересует каким образом они образуются нужно какую-то модель примитивную колесценции которая на самом деле не совсем модель потому что она использует данные по выхода компонентов то есть наклонов и самих ядер там Хитрым способом из отношения получает некоторый параметр колесценции, который э, с разной степенью успешности можно будет дальше применять для предсказаний. Вот. На самом деле оказалось, что этот параметр колесценции сам, сам по себе довольно сложная э, вещь, и не может быть из одного, при одной энергии для одного типа ядер быть применена для других энергий, для там, других центральных и так далее. Поэтому немножко это было такое на периферии интереса, и люди гораздо более. Э, были заинтересованы в исследовании, там, допустим, рождения странностей, значит, исследований значит, там, отношений при больших ПТ и так далее. Вот. Ситуация изменилась где-то примерно лет 10 назад, когда в экспериментах в ЦЕРНе было показано, в частности, то, что выходы были измерены я и легкие ядра в большом диапазоне фазового пространства, получены оценки для полных выходов, и оказалось, что значит, эти выходы предсказываются... С помощью термальной модели хорошо согласуется с предсказанием термальной модели, что вызвало значит, большое недоумение, потому что каким образом предсказание термальной модели касается, собственно, характеристик среды, как раз вот именно в плотной фазе. Почему, почему так? Почему столь слабо связанный объект могут быть предсказаны? И второе, когда в экспериментах на, на Рике были первые антигиперядра исследованы и получены, и затем уже большое количество, достаточно большое количество, несколько, несколько значит, типов гиперядер. То есть, собственно, образуются объекты уже со странностью, не просто значит, набор наклонов, но еще и присутствие ля ля ля лямбда-частицы в составе собственно, компонентов. Если говорить о вопросе, каким образом это, это возможно, что ядра, скорее всего, образуются в плотной среде и выживают в достаточном количестве, то значит, объяснений не было. Люди считали, что ну, это может быть просто совпадение, ответ вообще говоря, плохой, либо каким-то образом, каким образом люди значит, себе не представляли, образуется некое динамическое равновесие, то есть количество многообразованных ядер компенсируется количество, ну, количество значит, ядер, которые распадаются в плотной среде, компенсируется количеством ноль образованных. Однако это все объяснения такие, чисто философские. То есть остров стала проблема создания некого генератора, то есть ну, набора собственно, микроскопических подходов, модели, которая бы вот как раз динамически описывала процесс образования ядер. Сама поставленная проблема она сверхсложная, потому что кроме собственно, исследования, точнее описания сильно взаимодействующей материи и на портонном, и на наклонном уровне, с учетом там, возможных фазовых переходов и других допустим, критических явлений, необходимо обеспечить было обеспечить динамический процесс процесс образования и распространение э, ядер в плотной воденной материи. Э, ну и как раз вот, собственно, такого рода создания, и такого рода генераторов посвящен был этот проект, в котором, мы, в котором мы участвовали. И Виктор Киреев, наш сегодняшний докладчик, принимал самое активное участие. Э, более подробно о том, какие изменения э, требовались внести э, в собственно, существующую модель и для... Получение вот, собственно, этого генера, генератора, так называемой печкой будет дано объяснение в докладе. Э, хочу просто отметить, что эта сверхсложная задача была разделена на подзадачи, рядом задач. Э, в частности, было решено немножко отвлечься, ну, точнее не сильно привязываться к одной конкретной модели с предсказаниями ее значит, вот характеристик, характеристик среды, а попробовать сделать независимый алгоритм, механизм, набор библиотек для образования ядер, которые могут быть, ну, уже заргонно, словом говоря, прицеплены к разным генераторам событий для того, чтобы протестировать различные предсказания. Собственно, такое предложение и полностью реализация, Это был такой подход предложен как раз Виктором Киреевым, и он был полностью успешно реализован. И, кроме того, кроме активного участия его в разработке значит, остальных частей вот проекта и, собственно, собственно, генератора. Ну, Более подробно Виктор расскажет в докладе о значит, характеристиках этого подхода. Я просто в конце должен сказать, что на самом деле вот эта сверхзадача фундаментальная, создание полностью значит, динамического процесса, она еще не закончена, но, тем не менее, достижения на вот предварительных этапах уже настолько скажем так впечатляющая что данный генератор э, и собственно работа виктора она используется э, во многих экспериментах уже сейчас для получения предсказания выхода э, ядер э, не только там то в общем множественности но и собственно распределение по фазовому пространству э, бесстротных распределений распределение, значит, э, там, распределение значит, спектров инвариантных вот, для большого количества значит, специй, то есть от легких ядер до более тяжелых ядер в разных диапазонах значит, энергии и в разных значит, областях фазового пространства. Ну, Я думаю, что Виктор там много чего покажет, поэтому на этом я хотел бы закончить, чтобы не отнимать время и хлеб у докладчика. Если есть вопросы ко мне, то пожалуйста, я предлагаю передать слово докладчику. Спасибо. Спасибо большое, Вадим, за очень исчерпывающее введение. Оно, как нам очень, так сказать, но ну, я думаю, что он впечатлит и Виктора, и Виктор сейчас продолжит и нам ответит на вот вопросы, которые вы тут упомянули. Пожалуйста, Виктор. Добрый день, коллеги. Меня слышно сейчас? Отлично. А, хорошо. Так, мой доклад будет разделен на пять частей введение, описание подхода H.Comedin, в котором мы работали, результат этого подхода, потом описание уже моей разработки для поиска класса, терапии, выводы. Ну, начну я несколько издалека. Это с общей картины, то есть по нашим представлениям сейчас наша Вселенная родилась из Большого Взрыва, и в первое мгновение После этого взрыва вся материя представляла собой какой-то суд, просто из кварков, лептонов, фотонов. Но уже через несколько микросекунд происходит аннигиляция частиц и античастиц, еще чуть позже образование легких ядер, как нейтрон, гелий. Через несколько миллиардов лет уже образуются звезды, нейтронные звезды, они сталкиваются, и всю, всю эту материю. Мы изучаем. Здесь показаны схематично слева на рисунке газовая диаграмма сильно взаимодействующей материи. И также схематично внесены эксперименты, которые смотрят в разные области. То есть эксперименты на LHC, на РИК. они изучают материю, которая была сразу после большого взрыва. Эксперименты, такие как эксперименты на СПС на 49 и на 61. И новые строящиеся эксперименты на открытиях НИКО в Дубне в штате уже будут смотреть на материю, которая будет похожа на ту, что образуется в столкновениях нейтронных звезд, что я сказал последним. Но чтобы создать такую материю, ее нужно и сжать, и нагреть. Это мы можем сделать столкновением столкновениями тяжелых ионах, потому что в элементарных столкновениях сжать ее просто элементарно не получится. То есть столкновение тяжелых ионов они помогут нам в поиске критической точки перехода от кварбленной плазмы в адронную материю, в поиске признаков включения и выключения образования кварбленной плазмы, в поисках признаков следов восстановления керальной симметрии, в изучении ин-медиум, модификации адронов в среде и так далее. Здесь показан. Общий вид нового строящегося ускорительного комплекса НИКа. Также здесь видны строящийся детектор MPD и уже работающий, первый работающий эксперимент комплекса НИКа BMT. Физические задачи перед этими экспериментами стоят такие, как изучение анидотропных потоков, изучение химии флуктуаций. Это изучение краткоживущих резонансов, электронных пар, а также изучение образования ядер и гиперядер. Это моя интересующая меня задача. Пока эксперимент строится, или если он уже показывает какие-то результаты, нам нужно связать то, что мы измерили, конечное распределение частиц, с начальными условиями, с начальным состоянием системы. И для этого мы можем использовать теоретические подходы, которые можно разделить на три большие группы. Это статистические модели, гидродинамические подходы, где уже есть некоторая динамика, динамик описывается жидкости, транспортные модели, самые сложные. Они хороши тем, что на каждом шаге эволюции реакции, на каждом шаги по времени, мы знаем полностью всю информацию о наших частицах. Такого нет в моделях, такого нет в гидродинамике, поэтому эти модели очень сложны, но для наших задач они подходят лучше всего. Из экспериментов и при низких энергиях слева показаны данные коллаборации ФАПИ. В экстремально высоких энергиях экспериментов на LHC мы видим, что у нас даже в центральных столкновениях ионов образуются легкие ядра. И при низких энергиях их количество может достигать довольно высоких значений. То есть почти 20% протонов связаны в кластеры, в ядра. Но и при высоких энергиях тоже довольно интересно, как такие слабосвязанные объекты, как дитроны, например, могут образовываться и выживать до конца реакции. Здесь показано вычисление IPD, красивая картинка, то есть что мы ожидаем, где и как будут образовываться кластеры ядра. В области спектаторов материя не провзаимодействовала, она достаточно холодная, то есть там мы можем ожидать образования тяжелых кластеров. В области центральных быстрот, где была зона перекрытия, температуры высокие окружающие, мы ожидаем э, рождения легких, легких ядер. И примерно то же самое относится к гиперядрам. То есть при метропилити лямбда гиперон, например, соединяется с каким-то ядром или частицей, образуется легкое гиперядро. Но и в область спектаторов гипероны также могут проникать через перерассеяние, например, и образовывать в этой области тяжелые гиперядры. Образование гиперядер – это довольно нетривиальная задача, и во многих транспортных подходах, во многих моделях на рынке она опущена, эта проблема, или упрощена. Но все равно есть две группы основных подходов, которые используются, это или статистические, такие как лицензия, или динамические подходы к образованный ядер, это минимум спиннинг 3 процедура, симулирует это один лент про них я расскажу чуть позже. То есть, немножко резюмируя, чтобы понять, откуда идут кластеры, понять их динамику, нам нужна реалистичная модель, которая будет описывать столкновение тяжелых ионов, и опять же динамическое моделирование образования кластеров. Но ядра, кластеры, они чувствительны к динамике наклонов. Это все-таки не случайное распределение частиц в конце реакции, а они образуются на более ранних этапах. То есть нам нужно сохранять взаимодействие корреляции между частицами. И модели, которые основываются на квантовой молекулярной динамике, они позволяют нам сохранить эти корреляции до конца реакции. Модели среднего поля они просто чисто технически из-за того, как обсчитываются уравнения движения, не могут сохранить эти корреляции. Таким образом, передо мной стояли две большие цели моей работы. первое это исследование процессов динамического образования ядер, в плотный в орионной образованный в столкновениях тяжелых ионов; И вторая большая цель — это развитие генератора событий в с динамическим образованием ядер и проведение силы помощи, расчетов по выходам ядер и гиперядер для энергии, если эти могут Но эти две большие задачи были разделены на несколько маленьких задач. Это и детальный анализ энергетической зависимости выхода странных агронов в элементарных столкновениях, в широкой области энергии, и развитие печки меди для Самореализация динамического образования логических ядер и адаптация к области энергии экспериментов НИКа. Это разработка и тестирование универсального алгоритма для поиска ядер, потому что, возможно, мы захотим проверить динамику образования ядер и с другими подходами. А также с использованием подхода к HPMD исследования механизмов образования ядер и гиперядер и расчеты по выходам легких и легких периодов области энергии нита. Теперь я перехожу к описанию короткому модель То есть Как уже я сказал выше, цель была создание нового подхода транспортного для описания динамического описания столкновения тяжелых ионов и также динамического описания образования кластера. Это было реализовано в модели PHND. Она основывается на модели PHSD. И в элементарных реакциях, таких как столкновение протонов, например, они просто тождественны а на Но для Heavy Ion при столкновении была добавлена к PHSD динамика QMD, были добавлены алгоритмы поиска кластеров SACA и MST в эту модель. То есть теперь. Инициализация и движение парионов, они описываются динамикой PMD. Портоны, мезоны динамика взята из HSD. И добавлены эти два, алгоритмы поиска кластеров. Что из себя представляет МСТ? Это алгоритм поиска кластеров, который использует информацию координатного пространства. Две частицы считаются связанными в ядро в кластер если расстояние между ними mm -hmm. до четырех терминов. Например. Также новая частица может быть добавлена к этому существующему кластеру, если она удовлетворяет этому же условию в близости, хотя бы с одной частицей из этого кластера. Алгоритм SACA он более сложный. Он использует координатное и импульсное пространство всех наклонов. Он комбинирует эти наклоны во всех возможных. В комбинациях вариантах кластеров или оставляет их как свободные наклоны, и выбирает ту конфигурацию кластеров, в которой энергия связи самая высокая. Эта процедура повторяется в алгоритме минимизации метрополис и автоматически приводит к наиболее связанной конфигурации. Здесь показана разница между динамиками среднего поля и динамикой QMD. Почему мы хотим использовать QMD-динамику? Слева э, бесстротное распределение ядер с различными массами, э, найденные в модели с э, динамикой среднего поля и HSD справа, уже используется и qhd модели, и динамика QMD. Мы видим, что... Минфилд, кластеры нестабильны со временем. Более того, они по-разному нестабильны в разных областях, в разных областях. В то же время, в динамика справа, кластеры, которые были найдены при 50 фирмен они примерно такие же, как и в конце реакции при 150 фирмен То есть действительно мы видим, что эти кластеры нестабильны. Поэтому именно для образования ядер, для исследования ядер, лучше использовать знамику QMD. Эти картинки были получены с алгоритмом MST. И тут уже становится интересно, может быть, этот алгоритм нужно применить еще другим транспортным подходом, может быть, мы там увидим еще что-то интересное. Но ну, а сейчас алгоритм MST был зашит только в модель QMD. Как эта проблема... Как этот вопрос решился потом, я покажу чуть дальше. Итак, сначала мы хотим проверить, насколько хорошо описываются элементарные столкновения, потому что и столкновение тяжелых ионов можно описать как множество элементарных столкновений. Мы проверяли работу генератора терапии частик как я сказал, и печками в элементарных столкновениях точно такой же, как и PHSD, И одного из uh, самых известных используемых генераторов событий EPIFIA. Здесь использовалась одна из последних на тот момент EPIFIA 8. И мы собрали экспериментальные данные в широчайшем диапазоне. Все, которые могли найти для очень многих частей, чтобы хорошо проверить как, как работают наши модели. И в принципе мы можем видеть что, хоть согласие в основном хорошее по всему диапазону у обоих генераторов, есть некоторые моменты, такие как странные барионы, самый нижний правый график, где PHSD гораздо лучше описывает экспериментальные точки. Да и в антипротонах протонах тоже PHSD показывает себя интереснее. Но это был широкий диапазон. Теперь мы перешли к более узкому диапазону, уже к у нас энергия комплекса Ника. У нас были экспериментальные данные коллаборации 9 и на 61, тоже для большого набора частиц, быстрое распределение слева, то есть справа. Здесь мы смогли подробнее посмотреть и увидеть, что. Генератор Пифе, он вообще не очень хорошо описывает образование спектра протонов, антипротонов и даже некоторых странных частиц, вот, колонна здесь. В то же время PCSD довольно хорошо согласуется с экспериментальными данными, но, конечно, в пионах есть некоторая недостача этих пионов, но эта проблема известна. И она сейчас стоит перед разработчиками она будет решаться. Но в общем и целом, мы можем сказать, что HSD выглядит в нашей, именно в нашей области энергии предпочтительнее, чем PIFI. Поэтому мы можем перейти дальше уже к столкновениям тяжелых ионов и сравнить подходы HSD и PHP 1 с данными коллаборацией FAPI, например, и заодно проверить чувствительность наблюдаемых к уравнению состояния. в HMD мы можем иметь уравнение состояния ветровой материи. Или жестко используется или мягкое. И здесь мы видим, что пионные спектры они лучше описываются пичкой в HMD, то есть UD динамикой с жестким уравнением состояния. Но это при довольно низких энергиях. При более высоких энергиях мы тоже провели такое же исследование. И мы можем видеть, что протоны в области Ника они чувствительны по уравнению состояния и жесткое имидированное состояние, кардиос красное, здесь линии, лучше согласуется с экспериментальными данными. При таких же более высоких энергиях новорожденные частицы пионы, колоны, они уже не показывают такой чувствительности к равнению состояния. То есть здесь показаны PHMD с жестким равнением состояния и PHSD, и в принципе видно, что эти линии, они просто практически повторяют друг друга. Но для ядер нам интересно барионы, мы видим, что согласие именно рост равнением состояния хорошее, поэтому скорее всего мы будем использовать его. Еще одно Одну зависимость мы исследовали, это зависимость предсказания модели от выбранной центральности. У нас были в области энергетика еще данные коллаборации STAR. Опять же, тоже для большого набора частиц мы проверили, пионы, колонны, протоны и хантичастицы. античастицы. Модель PHMD с уже только жестким раненым состоянием здесь показана. Наклоны спектров описываются достаточно хорошо и, опять же, близко к экспериментальным точкам. То есть какой-то особой зависимости подобных камней, вот, связанных с центральностью, у нас нет. Это действительно стабильная модель, ее можно использовать для описания ядер. И дальше мы уже начали исследовать образование и динамику ядер, легких ядер. здесь мы Следовали, как хорошо разные алгоритмы поиска кластеров могут описать экспериментальные данные при низких энергиях. Это экспериментальные данные коллаборации FAPI, и здесь показаны протоны и кластеры с зарядом единицы. Видно, что МСТ алгоритм он лучше описывает эти экспериментальные данные, поэтому мы можем сделать некоторый предварительный вывод, что для легких ядер лучше используется алгоритм MST, он не так чувствитель к наклону взаимодействия. Еще одна наблюдаемая – это кластеры ядра средней массы. Это уже наблюдаемая коллаборация L1. Здесь мы использовали алгоритм сака. Тяжелые ядра он описывает получше. И также мы сравнили чувствительность образования ядер со средней массой к уравнению состояния ядерной материи. Видно, что пичка kmd жестким состояния, она очень хорошо описывает форму и находится близко к экспериментальным данным. пичка kmd с уже мягким уравнением состояния, она и форму не описывает, и Нестабильные выходы показывают в зависимости от времени. То есть действительно нам лучше использовать жесткое равнение состояния. Мы перешли к еще более высокой энергии. Это уже совсем энергия комплекса ВИКа, и даже эксперимента. Коллаборация на 49 измерила легкие ядра, такие как дейтрон, и мы смогли сравнить и предсказание модели с работой алгоритмов. Но также что здесь интересно, слева показаны линии, это выходы дейтронов, которые были найдены независимо от выбранного интервала. Но все же для поиска кластеров нам нужно из-за замедления времени переходить в... Систему покоя кластера и те расстояния, о которых я говорил, радиус кластеризации, проверять именно в этой системе. Когда мы переходим в так называемое физическое время, мы описываем эти экспериментальные данные на 49 в пределах ошибок. Это очень хорошее согласие. Также для тех же в эстрадных интервалах с физическим временем уже использованным мы здесь показываем распределение на поперечных спектрах. Тоже видно очень хорошее согласие. И опять же с этим физическим, с правильным временем мы можем очень хорошо описать и выходы спектра гелии то есть какой здесь можно сделать вывод, нужно правильно учитывать время образования кластера. Одна из интересных наблюдаемых, которые будут изучаться и на геометриных эксперименте, и в EPD, это образование гиперядер, то есть гиперон, он присоединяется к ядру или к свободной частице, так образуется гиперядро. В области энергии НИКа предсказывается повышенный выход таких интересных объектов. И мы решили проверить, сможет ли HPMD, дать какие-то предсказания по гипер И здесь показаны самые новые, самые последние данные коллаборации STAR, которые были представлены в прошлом году на c -POD. У нас особо не было времени, чтобы как-то модифицировать модель или поднастроить ее. Даже статистики довольно большой. Однако с настройками по умолчанию, с разными временами пластеризации модель ПМД с алгоритмом показывает. Очень хорошее согласие с экспериментом гелия 4 лямбда, гелия 3 лямда. Он при низких энергиях, при энергии ГМТ, описывается очень хорошо. То есть как некоторая стартовая точка. Она подходит просто просто идеально. Также мы смогли дать предсказания для более высокой энергии, для энергии эксперимента MPD. Для гелии 3 гелии 4 h 4 h3, гели 4 И также здесь приведена таблица с выходом гиперядер, который мы ожидаем в первом физическом периоде наборе данных MPD. Здесь наши коллеги выпустили статью, где показали эффективность регистрации гиперриатр уже с учетом полных эффективностей и восстановления отрывов мачингестофом с PID и так, далее, и так далее. Но теперь вопрос, который один из вопросов, я задал в начале алгоритмы MST и SAC они зашиты в модель PHMD. Но вдруг мы хотим использовать другую модель по каким-то причинам. Считаем их лучше или просто хотим получить какие-то модели, независимые предсказания, чтобы они были более точны. Это уже... Моя разработка архипиотерфайс-3 новыми технологиями, открыта для экспериментаторов, основывается на алгоритме MST, который я уже писал выше, то есть она учитывает в первую очередь координатное пространство критерий МЗС, но также этот алгоритм расширен и включением импульсного пространства. То есть можно изучать, и как влияет импульсные корреляции гоно, э, на образование ядер-гиперядер и также она не зависит от модели то есть один и тот же, абсолютно один одинаковый код поиска пластеров можно применить к любому транспортному подходу где есть барионы. я применял его к phsd, .md, smesh MIDI. также сейчас это модель называется, это называется МСТ, но, но несколько лет назад ее результаты уже показывали коллаборация ХАДОС. Но немножко по другим названием. Она так называлась по-другому. она уже используется и в эксперименте. Она может работать в нескольких режимах. Первый режим использование только координатного пространства. То есть пара частиц может образовать бедро, если расстояние между этими частицами меньше, чем некоторый радиус по средствам Я использовал 4 фермии в этом анализе, но опять можно использовать любой, какой вытащит. Если вам интересно. Это расстояние высчитывается в респрейме кластера и новая частица может быть добавлена к существующему кластеру, если выполняется это же условия выше. В этом режиме этот алгоритм MT полностью идентичен оригинальной процедуре MST из с HMT-модели. Следующий режим это уже режим с добавлением информации из импульсного пространства. То есть высчитывается скорость кластера и импульс каждой частицы после. Того, как кластер найдется, преобразуется в, в этой системе, высчитывается в системе покоя кластера, и весь кластер, все ядро, оно удаляется из анализа, и если хотя бы у одной частицы относительный импульс, импульс относительно центра масс кластера больше, чем 300 мм, но это... Настройка может меняться. Если вы захотите, вы можете делать как больше ставить, так и меньше. Третий режим, он похож на режим номер 2. Также используется импульсное пространство, но импульсные карты применяются не после того, как найдется все игру, а в режиме онлайн. То есть если частица проходит критерий близости, уже в новом гипотетическом центре кластера высчитаются все относительно импульсы частиц, входящих. И если хотя бы у одной частицы импульс больше, чем 300 м, то этот кластер не может быть сформирован, ищется новая частица. То есть эти сценарии 3, сценарий 2, они хоть и похожи, но довольно разные. Я применил эту PSMST библиотеку разным транспортным подходом, как я уже сказал. Но в первую очередь нужно было проверить, что и описание одиночных свободных частиц в этих, во всех моделях оно более-менее одинаковое. Я это проверил при двух энергиях, при довольно низкой корне zs золото по золоту. Это похоже на энергии эксперимента dimat и при высоких энергиях эксперимента NPD, корень ZS8,8G. Эти распределения они довольно похожи. То есть, нельзя будет сказать, если распределение кластеров будет отличаться. Это из-за того, что начальные распределения абсолютно разные нет. Эти распределения ознакомились. И здесь я показываю быстрое распределение кластеров с массовым числом равно 2 при низкой мерке корень из 2523. Сверху. У меня времена более ранние 40 км потом 90 минус средний средний ряд и нижний ряд 150 км-си, есть мы идем от начального времени, не спускаемся вниз к прямой реакции. И описаны мной ранее три режима работы, слева направо, первый режим только МСТ, только пространственной корреляции. Пространственные импульсные корреляции после того, как находятся все кластеры, и онлайн-режим. Заметно, что во всех этих режимах при ранних этапах, в ранних временах, у нас распределение кластеров очень близки, почти идентичны. Но с течением времени в моделях, где используется динамика среднего поля, это PHSD в модели где не использовались вообще потенциальные взаимодействия, это сейчас Mesh и AMD, количество ядер уменьшается. В то же время количество ядер для модели ph которая которые используют AMD динамику оно находится, мощность ядер примерно на том же уровне. При этом это не зависит, режима работы библиотеки. То есть можно уже сделать предварительный вывод, что нужно использовать динамику потому что она позволяет нам сохранять корреляции между частицами от каких-то начальных либо действительно до конца реакции. И это не зависит от, от модели. Также мы изучили импульсное распределение частиц внутри пластера которые мы находим. И в принципе, можно сказать то же самое, что при более ранних временах у нас очень похожие интенсные распределения, которые разнятся при более высоких Для более тяжелых кластеров с массовым числом АРОМА-3, картина при низкой энергии примерно, примерно точно такая же. Динамика КМД позволяет нам сохранить более-менее сохранить множество кластеров от начальных времен до финала реакции. При этом и модели среднего поля, и каскадные модели, они такого нам сделать не позволяют. И опять это не зависит от способа поиска кластеров. То есть такой небольшой промежуточный вывод, образование ядер, оно действительно очень зависит от реализации динамики барионов в транспортном подходе. Опять же, импульсное распределение частиц внутри пластера здесь. Опять сначала у нас согласие есть между моделями, которые потом исчезает. Но теперь более высокие энергии, энергии эксперимента MPD, корень из 8 на 8 верст, и Здесь и при в начальных временах, при более временах, и конце реакции, опять же, независимо от способа, которым мы можем находить кластеры, мы видим, что согласие между моделями есть, форма распределения, похожая, и в принципе, множественности не сильно отличаются. Кациентам все еще позволяет лучше нам сохранять количество кластеров. Здесь уже потенциальные взаимодействия не играют такой большой роли, как при низких энергиях. То есть все-таки у нас образуется очень много частиц, и динамика здесь все-таки происходит из-за множества столкновений, а не из-за потенциалов. Это показано для пластеров арама 2 но то же самое видно и для пластеров с, с массовым числом арама 3. Опять же, независимо от способа поиска кластеров. Но это был только алгоритм МСТ. Но недавно я добавил и алгоритм квадефиценции для поиска дейтрона в эту, в эту библиотеку. И теперь можно изучать, как образуются дейтроны. И... Алгоритмом МСТ и алгоритм коллессенции. И опять же, это независимо от транспортных подходов. Эта статья пока еще не опубликована, она отправлена в TRFC, но рефери уже рекомендовал к публикации. Как работает коллиценция в этой библиотеке? Она ищет близость в координатном и в пространстве. Но коллифсенция работают только при условиях призавода, то есть никаких дальнейших столкновений между частицами не происходит. Высчитывается центр масс гипотетического кластера, и та частица, которая во времени отстает, немножко она интерполируется до... Частицы с более высоким пеменем высчитываются относительно импульсы и радиусы в центре массы кластера. И также учитывается спина за спиной фактор, чтобы сформировать детрон. Да, импульсные и условия кластеризации немного отличаются от условий для алгоритма МСТ. В этот раз. Мы проверяли только две модели, это Yogi и PHQMD, то есть у нас есть только динамика Зато мы смогли проверить эти модели и с включением потенциальных взаимодействий, и с их выключением. И мы сравнивали, как работают два разных алгоритма. Ну, сначала опять же проверка бесстротных распределений протонов на пизауте. Здесь у нас уже видно, что есть отличия. В мощности протонов, но мы проверяли дополнительно. Барлеводное число сохраняется, просто в модели печки этой сильней линии больше странных частиц. И теперь ну, центральный график. Это нейтроны, найденные на условиях визаута, алгоритмом коллессенции. Совсем справа нейтроны найденные алгоритмом МСТ в лопеческое время, время, которое я описывал немножко ранее. В принципе, заметно, что PHMD, по крайней мере, она с любым алгоритмом поиска найдет электронный диск к экспериментальным точкам. У PHMD ER есть некоторые нюансы, но тоже в любом случае она находится близко к экспериментальным данным. И опять хочу напомнить, как... Важна и кимди-динамика, и потенциальные взаимодействия. Это распределение кластеров с массовым числом А равно 2, при более раннем времени, 40 градусов, и уже ближе к концу реакции. Множественность кластеров сохраняется очень хорошо с кимди-динамикой, исключенным потенциальными взаимодействиями. Тогда как каскадный режим он нестабилен в этом плане. То есть нам нужно использовать и камиродинамику, и включать потенциальные взаимодействия. Далее мы пришли к сравнению с экспериментальными данными на N49. Это поток спектра электронов, которые найдены. Левая колонка. Алгоритмом коалесценции из библиотеки PSMST и алгоритмом MST из той же библиотеки. И мы видим, что независимо. От алгоритма модели показывают примерно одинаковые результаты. И это уже довольно хорошо и наводит нас на мысль, что если физика зашита модель правильная, она если немножко будет отличаться, все равно покажет примерно одинаковые правильные результаты. Далее мы решили посмотреть на условия криз -аут в разных моделях. И обнаружили, что, конечно, они несколько отличаются в ГПМД в и Но в любом случае, фризаут вот для свободных частиц, свободных протонов и нейтронов. В ГМД, в у нас происходит получается раньше, чем для нейтронов. Вот можно увидеть, это яркий синий, темный синий, свободные протоны и нейтроны и связанные протоны и нейтроны. Результат для свободных частиц наступает раньше. То же самое верху меди. Оранжевый свободный частиц наступает раньше, чем красный связанный гидрон. То же самое мы можем наблюдать и в поперечном радиусе, в поперечном расстоянии до центра столкновения опять же для свободных частиц и для электронов, то есть этот радиус призапута он для свободных частиц меньше, чем для связанных частиц, то есть электроны и свободные фотон нейтроны не разделены пространством, мы это видим отсюда. Далее я интерполировал по расстояние расстояния до Центр взаимодействия для нейтронов и протонов-натронов физико Для МСТ они были взяты в, в губернале 30 фирменной оси, 70 -фирменной оси. Здесь лучше видно разделение между связанными протонами и нейтронами, связанными диетронами, и свободными протонами и нейтронами. То есть нейтроны они остаются ближе к центру реакции, чем свободные протоны и нейтроны. И в принципе это нам может подсказать, почему именно такие частицы, слабо связанные как нейтроны, остаются видимы нам в конце реакции. Они рождаются или позже чем свободные частицы, или, или рождаются ближе к центру реакции, тогда как свободные протоны электроны движется быстрее и дальше. Здесь приведены таблицы, то есть здесь э, поперечный радиус, расстояние до центра взаимодействия при максимальной вероятности быть найденным протоном нейтрона. Лучше заметно, что... Разделение есть, и оно, оно видимо. И, наконец, наконец мы выводы. Выводы такие. Впервые была собрана большая компиляция с зон для элементарных столкновений. Протон протонных в широком диапазоне энергии от а трех верх до Был развит и адаптирован. В области энергии микрогенераторных событий PHP, в котором впервые реализован процесс динического образования легких ядер киперияделей. Более тебе уже Также разработана новый, новая библиотека поиска кластеров, которая не зависит от модели SPS-PNP. На основе мотокарного моделирования, детального. С использованием птички, где подхода показаны проведено исследование по образованию ядер-гиперъядер столкновенных тяжелых ионов. Показано зависимость выхода ядер от энергии столкновения, атомного веса, столкнувшихся ионов по 5 параметра от уровня состояния ядерной материи. С помощью этого генератора событий проведены расчеты по выходам гиперядер для экспериментов на комплексе НИКО. Проведена симуляция стопной линии иона бисмота, планируемых для первого периода набора данных эксперимента NPD. С использованием библиотеки PSMST впервые было проведено исследование множества рождений ядер и ядер в событий с различными реализациями ядерной динамики и двух энергии диапазонов и также с помощью этой библиотеки было, было первое, приведено такое независимое сравнение двух алгоритмов поиска электронов, примененных к различным моделям. Спасибо. Так, Виктор, большое спасибо за очень исчерпывающую информацию. Действительно, работа проделана очень большая и на достаточно глубоком уровне. Я больше... Мне, мне бы не хотелось как-то комментировать. Я думаю, что сейчас комментарий хочет сказать, какие-то высказать твой руководитель. Вадим, да, вроде? Он руку поднял. Да, спасибо. Ну, не комментарий как раз, ну, раз это семинар, то тогда вопрос. вопрос. У меня вопрос. А вообще, как руководитель, я должен быть в курсе вообще всех работ, что делает Виктор. Но, допустим, последние слайды, что он показывал по пространственном распределении образованных ядер, для меня немножко такие новые. А не вопрос, а пожелание. Мы знаем из экспериментальных данных при анализе выхода легких ядер и корреляции нуклонов, в частности, что возможно определить эффективный размер источника частиц, да, вот, собственно, откуда они вылетают. И значит, ну, этот эффективный размер как раз по методу Значит, частичной корреляции может быть определен, но также по, по методу значит, анализа легких ядер в подходе к алисцентам. И оказалось, что размер эффективный, условно говоря, эффективный радиус источника частиц меньше, чем измеренный по, по выходу легких ядер, меньше, чем, меньше, чем собственно, сам... Полный, полный размер источника частиц. Люди всегда интересовались, вот, собственно почему это так. А, ну и Такое предположение было, что на самом деле эффективный объем, из которого собственно вытекает, он как бы меньше, да, то есть эффективен. Поэтому мне кажется, что здесь вот эти данные нужно бы немножко, это не вот для диссертации, а на будущее, немножко еще обыграть по сравнению с экспериментальными данными по вот, и как раз анализу, эффективного размера, да, который меньше. А, а там еще дополнительно он сильно зависит от центральности столкновения. Да? Поэтому мне кажется, что вот в этом подходе вот эти, и эти характеристики э, ну, вот, этого, вот этих распределений да, надо бы еще посмотреть в зависимости от центральности столкновения. Можно выбрать одну, одну энергию и это. сравнить с экспериментальными данными по э, измерению эффективного значит, вот размера источника частиц. Мне кажется, что здесь было бы довольно интересно. Ну, так, в качестве пожелания. Спасибо, Вадим. Ну, я вот как, в самом начале, как отметил Виктор, о том, что эта деятельность, которая, в общем-то, уже достаточно долго продолжается, он говорил о том, что какие-то вещи еще требуют исследования, изучения. Поэтому, несмотря на то, что... Вот есть какие-то, возможно, еще ясности, все равно объем работ, выполненный Виктором, он впечатляет. Вот, сейчас я вижу поднятая рука Степана. Да, вот у меня вопросы, если можно вернуться к 15-му слайду, где, собственно, картинка, вот так, описание алгоритма. Вот. Проскочили, пардон, на 16-й там, вот это, да, видите, вот ваша картинка плоская такая, как вы формируете, значит, кластеры. Значит, идет речь о каких-то частицах, это что такое за частицы, барионы на массовой поверхности или что это за частицы, с чего вы это, строите кластеры? Это, это барионы, протоны, Это не барионы, то есть сформировавшиеся уже, да, да. то есть это после стадии адронизации. Да. А вот те картинки, которые вы там рисовали, вот по распределению, по расстоянию, на которых, извините меня, они далеко внутри этой фазы. Это первый вопрос. Значит, дальше такое, смотрите, для того, чтобы сформировалось какое-то количество кластеров, не, не, останемся здесь, да, вам нужно вот эта плоская картинка как бы статическое, что все сидят, как бы не движутся и так далее. Но вы же сами понимаете, есть временное распределение, то есть они как бы, то есть это в объеме все. То есть поэтому как вы можете оценить вот ну, слайс временной по площади? Вот выход такой, вы считали площадь, какая требуется для того, что вы же как раз можете определить тогда, собственно говоря, область формирования этих всех кластеров? Ну и еще одна вещь меня очень как бы напрягает, и потом еще один вопрос. Значит, вы говорите, что у вас ограничения там по импульсу должны быть относительно меньше 300 метров. Значит, если у вас барионы на массовой поверхности, как из таких барионов формируется у вас нейтрон, допустим, протон нейтронный? Если у них там пусть даже 10, 20, 100, мы в относительный импульс. Вы понимаете, что это другое столкновение? После двухсот начинается рождение пимизона. Ну и последний хочу... это вопрос. Это, Степа, это... Не будет Сейчас, много я... вопросов. Давайте ответить? Он уже начинает забывать свои вопросы. Это все вот к этому, как говорится, алгоритму. То есть микрофизика какая тут лежит? Я не очень ее понимаю. Окей, ну давайте со временем. Начнем для времен ну, вот этих, например, 40, 90, 150 времен оси. Во всех этих моделях уже не то, что барион образуется, уже все резонансы распадаются. То есть мы действительно смотрим на те барионы, которые нам выдают транспортные подходы. Все частицы здесь уже сформировались, особенно к 150, 150 ферминоси. Если при 40 еще могут быть какие-то там последние резонансы, но в следовых количествах, то под конец нет. И опять же, про время. Мы можем... Тут я выбрал всего три времен кластеризации. Но на самом деле я делил и гораздо меньших шагах по времени 5 фильмина Си. И никто не запрещает вообще на каждом шаге эволюции в транспортном коде запустить алгоритм поиска кластеров. И мы похожую работу делали. И можно посмотреть его публикации не в этой, а в этой, ну, да, здесь. Как с течением времени у нас изменяются выходы распределения кластеров? Мд динамика позволяет нам и Lbrim Сака находить при более ранних временах стабильные кластеры, которые не меняют свою внутреннюю структуру, составляющую протоны, нейтроны и гипероны даже, до конца взаимодействия до, до, до конца реакции. Что касается импульсных условий, я использовал такие из-за краге движения. Но опять, это не то, что жестко зашито в библиотеку. Если вы хотите другое импульсное условие, то есть идея, с этой библиотекой это легко можете поменять. Не нужно лезть никуда, даже код перекопинировать. Нет, собственно, вопрос по физике был, почему... Не, я, mm -hmm. честно говоря, не понял вопрос Степана. То есть 200-200 ну, тип это типичное значение ферми, э, импульса ферме движения внутри ядра. Почему я считаю, что это, это, как, что это много? Или там... Почему тебе непонятно такое значение? Я, вам, честно говоря, не понял. 200 мФ типичное значение. 200 МФ в ядре – это вне массовой поверхности. А вы говорите о том, что у вас частицы уже на массовой поверхности. Значит, это будет неупругая реакция образования ядра. Что-то должно излучаться. Вот после 200, я говорю, будут пимизоны. До этого будут там фотоны или что-то еще. Но вы не можете образовать, когда у вас относительный импульс там больше, чем 2,2 мФ, соответствующее образовать ядро без того чтобы у вас это был неупругий процесс то есть вы должны потерять энергию чтобы связалось это все в ядро а, то есть проблема третьего тела ты имеешь да не проблема а проблема сохранения энергии ну, ну, да, я понял. у вас на каждом шагу чем больше импульс тем больше нарушение сохранения энергии получается Потом в последних картинках, вот э, там было как раз вот временные, вот в зависимости, сколько у вас дейтронов образуется на разных стадиях. Вот то, что К... Колесников говорил. Вот там же, посмотрите, какие времена у вас. Нет, нет, образование там от времени, вот у вас такая вот образование дейтронов, сколько дейтронов. Вот, смотрите, смотрите, у вас при нуле уже дейтроны есть. Ну, при нуле, они, все -таки нет, электронов все-таки нет. А у вас на картинках они есть. Это раз. А во-вторых, смотрите, при разных энергиях у вас вот эти частицы на самом деле разные. И при разных временах. У вас что, портонов нету? Дикварков, кварков нету? Все это есть, но здесь они закончились. Все, организация произошла. Это очень далекие времена. Посмотрите, на каких временах закончились. окей. Здесь. Я говорю про более далекие. Уже времена фризола. Ну, барионы, от откуда у вас там вот при 10, 20, одном ферме на секунду времена? Ну, откуда у вас барионы в это время? У нас все-таки плотность... Так как... Все при за, зависит от... Подождите, подождите, подождите, подождите, все зависит от родительской модели. Тут они печку медии, ⁇ йорку меди. Плотности энергии, они в моделях неравномерны. Где-то у нас образуется это, это до шести ферми столкновения. То есть тут может быть полупериферический, где плотность энергии низкая, материя там холодная, какие-то капли холодной материи. Там вполне себе может образоваться дайтрон. Ну у меня еще один вопрос ладно это понятно что это надо обсуждать с вашими руководителями кто занимается этим там из гисона у меня вопрос такой почему вы не смотрели ПА, вот приложение этой модели допустим уже так как вы взяли пп там соответственно вы могли бы посмотреть па данные там дейтрон ядерные там протон ядерные данные А если как с РИКа, по моему есть даже с lhc уже ну потому что человеческие ресурсы у меня ограничены нет, ну, прежде всего потому, что мы больше интересовались области энергии НИКа, то есть это, условно говоря, развитие модели, она, она имеет фундаментальное значение для всех энергий. Ну а мы больше, в частности Виктор, больше концентрировался именно на области энергии НИКа, то есть то, что те данные, которые есть в этой области энергии, они были полностью исследованы. Ну, там, с точки ну как, а, с... а на 49 данные тогда почему не смотрели ПА, там, ДА? Ну, я не помню выходы легких ядер из этих реакций на 49. То есть, скорее всего, смотрите, может быть, да, но это все-таки довольно налюки. Ну, ладно, спасибо. А, Виктор, вот я хочу задать такой наивный вопрос. Вот у вас один из первых результатов, вы что вы применяете свою модель, и, в общем-то, она достаточно хорошо согласуется с достаточно широкой областью по энергии, от 3F до TEF. Вот как вы можете основную как бы, причину вот такого согласия, то играет такую важную роль, что вот ей, ей удается так описать данные? все ну, Хороший вопрос, но он в основном про элементарные столкновения в модели PHSD. То есть это не то с чем я работал сейчас, вот вы, вы говорите об этом, наверное. То есть, этот вывод, он сделан для элементарных протон-протонных столкновений. Но здесь обе модели, и PIFIA, и, и PHSD, они работают хорошо. PHSD основан несколько на PIFI, но там были внесены свои изменения, то есть опять, расширенные области применимости, немного другая функция, фрагментация для новообразованных частиц. Протоны, электроны тоже рождаются в коде PHSD, а не PFI. Ну, Странно очарованное состояние тоже работает PHSD. Хорошо согласуется, потому что хорошо написали эту модель для меня. Ну вот сейчас, пожалуйста, если у кого-то есть вопрос, замечание, можете включить свой микрофон и задать его. возможно кто-то в других экспериментах участвовал и возможно какие-то могут возникнуть связи параллели вот с результатами и предсказаниями пока не вижу руки поднятой. Одна рука только у Вадима поднята. А, я опущу, да. Ну, я думаю, что, в принципе, вот те, то заключение, которое мы слышали от руководителей, я думаю, оно достаточно, чтобы Виктор вышел на защиту. Уже, уже, уже есть рука еще одна. А, есть. Марина, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос относительно уравнений состояния. Вы могли бы прокомментировать, что значит мягкий и жесткий? Это было у меня в дополнительных слайдах. Для QMD-динамики мы используем такой скором потенциал, аналитическую форму. И, собственно, параметры альфа β, и гамма в этом потенциале, данные в этой таблице, для мягкого уравнения состояния, для жесткого, то есть жесткого у нас более припасив отталкивающий потенциал, в мягком более притягивающий. И, собственно, как выглядит энергия на наклон для, для этих двух уравнений справа на картинке. Ну, качестве, качестве, близко, да, к PhSD. В качестве комментария просто более жестким уравнением состояния вы более. Скажем так, более э, эффективно и лучше описываете всякие коллективные эффекты, которые важны при, допустим, анализе спектров по перечной массе. То есть, условно говоря, более жесткое уровень состояния приводит к более, более жестким распределениям. Да. Там Виктор что-то показывал, по крайней мере, сравнение с э, МТ-спектрами для разных частиц, для разных уровней состояний. Вот, и оказывается, что вот при больших, больших ПТ, больших поперечных импульсах, вот, собственно, более жесткого уровень состояния, больше, больше коллективных эффектов, привод, ну, в частности, приводит к тому, что наверное, более лучших спектров, если говорить об этом аспекте. Так, ну есть ли еще какие-то вопросы у наших участников сегодня? Все прийти. Я думаю, я думаю, что если вопросов вот сейчас в данный момент нет, но если появятся, я думаю, можно подойти к Виктору и задать. А еще у нас время будет, у него еще будет продолжаться работа, будет публикация. Наверное, он еще не раз выступит на семинаре. вот. А пока есть и нет вопросов, давайте поблагодарим Виктора и его руководителя. И на этом закончим наш семинар. Так, все молчат. Спасибо за семинар, было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. спасибо до свидания. До свидания.